Приветствую вас снова, друзья и зрители моего канала. С вами Вена, и мы возвращаемся в мир фэнтези. В прошлой серии я закончил на том, что мы исследовали ближайший город под названием Фламштрейн, посмотрели создание персонажа, и сейчас я предполагаю, что было бы полезно прогуляться по улицам и заглянуть в замок, потому что это, ну, одна из самых главных черт любого города. Ну что? Как только мы приезжаем в город, замечаем, что, кстати, у нас отмечены почему-то все на карте персонажи. Не знаю, с чем это связано. Ну-ка, сейчас заедем. Знаете, у меня подозрение, что я могу их атаковать попробовать. Потому что неспроста они обозначаются красными точками. Ну, давайте я просто, так сказать, испытаю данную, как сказать, загадку, догадку и выстрелю в соседнего торговца. Нет, я его не ранил. Ну, значит, это просто так у нас изначально предусмотрено было разработчиками, что вы сможете использовать мини-карту в любой местности. Просто, чтобы увидеть соперников и чтобы знать, где они расположены. В принципе, это полезно, потому что вам не нужно постоянно нажимать тап, да? Не надо выбирать атаковать и... Вы сразу же видите противников на мини-карте. Ну, если, например, они где-то скрылись за холмом. Это будет полезно. Ну, теперь можно, в принципе, заглянуть в замок. Однако, мы пытаемся проникнуть в замок, но стража нас не пускает внутрь. Замок не для всяких бомжей и холопов. Повысь статус или тусуйся в хлеву. Блин, забавно наши русификаторы перевели это. Бомжей и холопов, повысь статус или тусуйся в хлеву. Блин, очень классно звучит, но ну, давайте-ка все-таки заплатим деньги, чтобы проникнуть внутрь. Охранник, конечно же, принимает мои деньжаты и пускает в цитадель. В цитаделе мы замечаем, в принципе, тот же самый, самый обычный замок, то же самое, что мы видели на улицах, по стандарту то, что мы встречали уже в Варбанде. Пока что ничего я нового здесь не вижу. Кстати, что интересно, король Гарлаус нас, нас здесь встречает. Если не ошибаюсь, в оригинале тоже звали Гарлаус, то ли Харлаус. Видимо, здесь есть такая аналогия с оригиналом. Наверное, может быть, как отсылка является. Причем он является правителем королевства Франции, лордом Фрлаштрейна. Так, ну что же, мы можем выполнить его задание. Давайте посмотрим, что вообще оно из себя представляет. Мне нужно доставить письмо добродушный виконты Райчин, бла-бла-бла. Он должен попасть к нему в руки в течение 30-40 дней. Ну и, как всегда, соответственно, вы можете выполнять задания типа почтальона. Ничего нового в данном плане мы пока не видим. Да, как всегда, нам заплатили всего лишь 30 динар, и, в принципе, он это как обычно ценит. Если мы выполним задание, скорее всего, мы получим маленькое количество деньжат, опыта и небольшую репутацию в этом государстве, а также лично у Гарлауса. Ну и можно, в принципе, отправляться уже в путь-дорогу, да, рыночную площадь мы посмотрели, арену тоже, и точно так же таверну. Так, и, кстати, за что тут вообще начисляется престиж? Я так и не понимаю пока. Вообще, на что влияет престиж, остается вопросом. Ребята, если вы играли в данный мод и уже знаете многое, пожалуйста, напишите в описании, ну или точнее в комментариях, чтобы другие люди увидели, э, в чем заключается прикол престижа. Ну и также, собственно говоря, я узнал. Давайте, кстати, заглянем в ближайшую деревушку Чаезе, почему-то написано снизу кладбище. Э, Что-то я не пойму, то ли это кладбище, то ли это деревня. Ну, вроде как, все-таки это деревня. Можно, кстати, пожертвовать деньги за процветания, 81, отношение 0. Что ты хочешь сделать? Пожертвовать 2320 монет, либо же 5 голов скота. Я не помню, я считерил деньги или же нет? То есть у меня есть такое количество сумма денег или же отсутствует? Ну, как бы там ни было, давайте-ка заедем в саму деревушку. Потому что так или иначе, мне нужно найти старейшину деревни. Я его пока не видел. Что это за дерьмо? Какой к черту гоблин. Да, очень призабавно, я смотрю, в этой деревушке происходит жизнь. Быть на страже в городе, так что вы не будете иметь проблем. Призабавно в том смысле, что у нас здесь соседствуют гоблины с людьми. Мне даже, знаете, не хочется узнавать, чем здесь занимаются гоблины и вообще, есть ли у них жены. Потому что гоблиних, да, если так можно сказать, я здесь не вижу, но гоблины есть. Ладно, староста деревни, доброго вам денечка, господин. Ну, в общем-то, как всегда, давайте спросим у него, нужно ли ему помочь. Спасибо, Бог молостив, Милостив. Милостив. Ну-ка, не беспокоят ли вас враги? Врагов давно не видать. Ну, прекрасная деревня. Ладно, что же, поедем дальше тогда. Ну, разве что я хотя бы у них купить товары, но, к сожалению, видимо, не получится это сделать. Почему, кстати, не могу купить в деревушке товары, непонятно. То ли нужно... Что-то сделать, чтобы они появились, то ли их просто нельзя купить в деревушках. Может быть разработчик ввел такое ограничение, хотя зачем, вопрос остается открытым. Так, здесь мы видим замок Анджел, Альков Тренд. Вот что это за приписка снизу, я не понимаю, потому что вроде как она должна что-то означать, но я пока не понимаю. Так, давайте-ка прогуляемся по внутреннему двору этого замка, кстати. Ёкарный баба. Этот замок отличается от того, что я хот хотел или желал увидеть, но все-таки очень интересна архитектура этого замка. Даже не знаю, где находится замок, или там, или здесь, потому что вроде как тут имеются какие-то катакомбы, там какая-то была башня. Блин. Начинает радовать меня разработчик архитектуры, баловать ею. Но пока я не понимаю, что это вообще такое. То ли это какие-то катакомбы, то ли это крепость, то ли что это. Почему-то забит вход камнями, завален. Здесь у нас есть еще второй проход в какой-то туннель. Самого же владельца данного замка, видимо, я найти не смогу. Ну или точнее вход в его замок сам я же сейчас по улицам разгуливаю. Ну, а сам замок мы сейчас посмотрим. Подождите немного. Хочу узнать все-таки, куда же ведет этот туннель. К чему он меня приведет. Некоторый интерес появился. Музыка, как вы слышите, замечу. Молтенблейд Варбанда. В принципе, считать это минусом каким-то, наверное, не стоит. Но, знаете, порой... Очень часто, когда вы уже наиграли в Warband много часов, сотен, хочется чего-то нового. Хочется прям, чтобы разработчик показал свою фантазию, свою оригинальность и дополнил оригинальную игру новыми композициями музыкальными. Так, тут у нас есть много, несколько пароходов еще. Можем пойти по лестнице наверх, можем пройти к той башне на острове отдельном. Можно еще на какие-то острова пойти. Кстати, это похоже, что острова парят в небесах, потому что, насколько я понимаю, тот остров точно летает, а вот этот, может быть, и нет. Это просто груда камней. Так, у нас есть еще самый верх. Можем забраться прям таки на крышу. Что-то откроется, какой-то вид отсюда -во. Ну нет, на самом деле это просто башня, ничего здесь примечательного я не замечаю. Ладно, что ж, давайте не будем тормозить, заглянем сразу же в зал правителя. Ну да, как всегда нам говорят о том, что я не достоин того, чтобы взойти туда. Хотя на самом деле у меня же есть даже герпы, у меня э, отец был обедневшим дворянином, по идее я довольно-таки высокого класса, высокий у меня слой... В обществе, но все равно почему-то я не являюсь законопослушным гражданином, да, что ли, рыцарем. Но, кстати, вот я зашел в замок. Он выглядит весьма оригинально. То есть, ну, ничего здесь именно из мотобеда варбанда не осталось. Тут все новое. Музыка, опять-таки, появилась у нас из героев, по-моему, то ли из какой-то другой игры. Я, к сожалению, не уверен вот та музыка, которая была на арене, я точно знаю, что это из героев, то ли четвертых, то ли пятых. А вот это вот уже я не уверен откуда-то. Может даже, кстати, та музыка была совсем из героев третьих. Наверное, да, даже так. Потому что я припоминаю ее. Она такая старая. Ну, давайте, кстати, поговорим с местным лордом. Хотел узнать, что он мне предложит среди заданий. Может быть, что-то новенькое мы узнаем. Так, ну я Персик, конечно же, он говорит о том, что он данный владелец земель. И, в общем-то, желает мне удачи. Ну давайте поговорим насчет заданий. Да, как всегда, нам говорят о том, что вы не хотите ли передать ему этот пакет? Его нужно достать в течение 30 дней. Ну, кстати, если что, я ему скажу. Боюсь, хитрости граф Руис, я увижу не скоро, сэр. Какого хрена? Он меня хотел ударить. Ну, что же, найду кого-нибудь другого. Ну и все. Собственно говоря, я с ним отношения не ухудшил, но при этом и не улучшил. Мы разошлись, так сказать, нейтрально. Потому что в оригинале, если вспомните, вы могли только отказаться от задания, и из-за этого у вас репутация опускалась. То есть он... Считал вас ненадежным человеком. А здесь можно просто виляя отказаться и при этом не заслужить плохой репутации. Ну, кстати, что он может мне сказать здесь насчет, например, купить несколько солдат хочу у него. Так, очень хорошо. Чем больше, тем лучше. Каких вы хотите отдать солдат? А, не, я хочу ему отдать. Не, я ему отдавать никого не буду. Я думаю, что можно у него купить, но, видимо, я ошибался. Кстати, можем взглянуть на его экипировку. А -а -а. Какого хрена? <с contrario> чё то я не понял, что это такое? Почему я могу взять, забрать его вещи? А -а -а -а -а. Слушайте, интересно, вот если я сейчас заберу и вправду все, я смогу это все на себя одеть, потому что пока, наверное, это возможно. Ну, я, пожалуй, больше даже ничего брать не буду, кроме вот этой ланцы. Можно еще попробовать ее применить в бою. Цитадельный гондорский меч. Оставь его при себе. Гондорский королевский щит, в принципе, тоже оставь себе. Он не очень хорош по характеристикам. Так, вы закончили? Да, конечно. Так, ну, посмотрим потом, я взял и вправду вещи, или это просто был прикол такой. Пополнение боеприпасов. Интересная приписка... Так, ну и, кстати, мы можем спросить его о навыках. Зачем это нужно, я не понимаю. Потому что, по идее, это именно характеристика данного персонажа. На кой хрен не знать его навыки, знать его атрибуты, непонятно. То ли можно будет потом типа с ним сразиться и знать его характеристики заранее. То ли что еще. Ну, кстати, тут, конечно же, можно заключить прочный союз. Предложить себя в качестве жениха. <смех> так, нет, конечно, я не собираюсь даже к ним идти в, в их семью Ну и в принципе все, здесь нового я ничего не вижу М -м Так, поговорить наедине, ну ладно И, кстати, я могу поступить на службу к нему Надеюсь, вы будете служить мне хорошо Кто вы? Благородный дворянин так, у меня есть место как раз для вашего ранга. Я могу взять на вас на службу французский сквайр. Но мы это уже видели в некоторых модификациях, типа Новая ЭТОС, Новая Эра. Там тоже можно было стать обычным солдатом в чем-то, чь... в, чем в чьем-то стане. Но я, конечно же, сейчас этого не хочу делать, потому что, во-первых, вы не имеете возможность, когда находитесь в чем-то отряде, выходите из него, пока вам это не скажут и не прикажут. И вы не сможете просто действовать по-своему. Вы будете тупо следовать за, чь за чьим-то отрядом и все. На этом весь интерес, собственно говоря, и кончается. Здесь есть какая-то графиня. Она весьма выглядит интересно. Лицо у нее переделанное, конечно же. Ну, как обычно, можно попросить о том, что я могу для нее сделать. Она может ли мне помочь. Ну и все тому подобное. Ладно, отправляемся дальше в путь-дорогу, посмотрим другие государства. Ну, кстати, опять у нас почему-то э, потерян престиж. Так, почему, кстати, я стоял сейчас и ничего не делал, а при этом время шло, я так и не понял. Странно. так -с. Ну, я хотел в имущество зайти. А, нет, кстати, все-таки я не забрал его обмундирование, того самого лорда. Это очень хорошо, а то было бы очень глупо, если бы я взял бы его, забрал бы одежку... Мне нужна твоя одежда, да, как и говорил Терминатор. Не такого здесь не происходит. Надо бы посмотреть на другие государства, типа Королевство Англия. Ну, кстати, Королевство Франции с Англией граничит очень даже неплохо. Ну, а Англия почему-то у нас ограничена такими вот, видите, хребтами. По сути, у нее совсем маленькая территория, где можно прошмыгнуть. С других сторон тут можно только, видимо, по... По морю сюда проникнуть. Кстати, мы до моря еще дойдем. Наверное, здесь можно нанимать корабли. Если разработчик не поступил очень лениво и не сделал просто водяные пути, как дорожки, пешком можно, которые пробегать. Так, ну, давайте-ка посетим наверное, в первую очередь ватер данный город. Драконий Алтарь. Написано снизу было. Что это означает, непонятно. Ну, а тем временем, давайте зайдем к торговцу доспехами. Что мы здесь видим? Доспехи совершенно отличаются от того, что мы наблюдали во Франции. Они более с какими-то прибомбасами, Например, с рогами, с колючками, с какими-то звитушками. Которые, видимо, прибавляют к защите. Ну, наверное, давайте-ка я возьму шлем рыцаря-дракона. Хотя, не знаю, надо ли мне это... Наверное, не надо, потому что мне надо же вообще магическую одежду. К сожалению, я пока не понимаю, где ее взять. То ли надо ее где-то покупать у каких-то специальных торговцев, то ли что. Вот, например, давайте-ка пойдем к кузнецу. Но, к сожалению, он ничего не может сделать мне, ничем помочь, кроме как улучшить простую шляпу волшебника. Но спасибо, это, конечно, было бы неплохо, но у меня просто нет к этому... На это время. Здесь есть кузнец гильдии, кстати. Так, что? Я не могу... Вы не можете войти к кузнецу. Хм. Очень это печально. Ну-ка, а мастер гильдии, он может мне помочь с чем-то? У вас нет ли какой-то работы? Вопросы политического свойства? на, -на, -на. Купить... На -на -на. Короче, ничего интересного. Все, что мы уже видели, в принципе, в оригинале тоже. Вы можете взять нанять какую-то землю, начать какое-то производство, может поговорить о политике, торговле и так далее. Ничего интересного. Ну, с посредником, в принципе, наверное, тоже говорить не имеет никакого смысла. Чего, думаю, знакомство со мной становится для вас без... небезопасным. Почему это? Я при... А, ну-ну-ну. Почему, кстати, небезопасным, непонятно, Да. Так, хочу выкупить кого-то. Расскажите еще на вашем мастерстве, ремесле. Ну, может, давайте заглянем в оружие. Оружие здесь у нас имеется тоже как рубящие, так и стрелковые. Причем среди стрелкового встречаются интересные стрелы. Вы можете заметить такую особенность. 29 к урону. Наверное, эти стрелы будут очень полезными людям, хотя... Не знаю, есть, видите... Обычный стрел, у них плюс 25 к урону. Ну, то есть, по сути, это просто немного накрученный урон, правда, непонятно зачем это было сделано. Так, у меня уже есть мощный меч. Есть тяжелые гондорские дротики. Почему, кстати, у Англии гондорские дротики остаются пока вопросом? Вроде как, это совсем другое государство, и у них не должно быть гондорского оружия. Есть, есть, кстати, что забавно метательные етаганы. <свят> Вы можете метать етаганы. Я не знаю, как это выглядит на самом деле, потому что, по сути-то, етаган это все-таки холодное оружие обычное. А здесь оно представлено у нас как метательным. Причем 20 штук етаганов. Хочу его попробовать в бою в каком-нибудь. Давайте отбросим отбалансированный меч и возьмем етаганы. Ну, можно было попробовать даже и гондерские какие-нибудь дротики или кавалерийский топор. Почему кавалерийский топор, тоже остается вопросом. Здесь у нас написано, что нельзя использовать верхом. Указано, что кавалерийский топор. Вообще, это, насколько я помню, это не совсем кавалери... не кавалерийский топор. Блин, я, к сожалению, своему забыл только, что у меня было в голове название этого оружия, но оно вылетело. В общем, здесь несколько различных видов оружия. Здесь есть как топор, есть как то копье, есть еще... Не помню как называется это оружие В общем оно специально сделано Чтобы хреначить рыцарей В очень уязвимые места Ну то есть просто в подмышке Или куда нибудь где у него нет брони Такие вот дела Ну и давайте в принципе отсюда уходим У лошадей давайте еще посмотрим Почему бы и нет У англичан представлены Обычные лошади У них нет таких вот пугливых боевых коней или же, точнее, львов, орлов. Ну и давайте, кстати, сходим на ограбление. Опять хочу попробовать. Так, вы решили отдохнуть, чтобы дождаться кое-кого. Надеюсь, сейчас не будет такое дежавю у меня. Я не буду сам себя убивать. Так, принять участие в турнире. Ну же. А, Ой, твою мать. Это что такое? Это что, набег, что ли, вы хотите сказать? Какого хрена? Да блин! Это был, конечно, полнейший бред. Меня посадили, кстати, в темницу еще. Вообще 10 из 10. Что только, только что произошло, остается огромным вопросом. Вроде как я ушел на ограбление, а не на смерть. Почему вдруг оказалось, что мое ограбление не удалось? В общем, огромный вопрос. Я, похоже, потерял еще все имущество, да? Я вообще ничего не потерял видимо, у них охрана очень херу работает. То есть они, кроме того, что э, меня просто повалили и заключили в тюрьму, и я потом из нее убежал, так они еще и не посмотрели, есть ли у меня какие-то вещи. Ребята, 10 из 10 вообще. Я такую охрану еще никогда не видел. Даже у нас, наверное, в России охрана работает в 10 раз лучше. Так, ну... Давайте-ка я пока раскачаю здесь свои характеристики, которые мне нужны. Типа некромантии, типа владения оружием, например, да? Улучшу. Так, еще было бы неплохо прокачать, наверное, мощный, мощный выстрел, то ли мощный бросок. Давайте еще мощный бросок. Кстати, скритность я тоже прокачаю, хотя не знаю, что это мне сильно ли даст какое-то улучшение к битве. Но мы это, в принципе, тоже узнаем в будущем. Вот что касаемо очков оружия, я не знаю. Сейчас я, конечно, тратить буду очень долго. Хотя видим, что очки оружия тратятся очень быстро, наоборот. Так, метательное оружие раскачаю, потому что у меня же есть ятаганы. Метательные. Метательные ятаганы. Это так звучит странно. Никогда не видел ни в каких модификациях метательные мечи. Потому что это ж неужели надо такую прям мощь, чтобы кинуть меч... Это надо быть просто мощным человеком. Ну, хотя у меня, в принципе, герой маг, поэтому это неудивительно, да. Может быть, он это изучал, и он какой-нибудь использует магию черную. Да, кстати, вот я после того, как сходил на ограбление, у меня отношения не ухудшились с местным народом. Это очень хорошо, потому что я бы не хотел... Чтобы меня сейчас взяли бы и сразу же поймали. Ну, кстати, вот надо бы с кем-то сразиться, но... У меня же войск пока нету. Давайте заглянем в таверну опять. Добровольцев, я так понял, здесь нельзя набрать. Здесь можно только именно в таверне нанимать людей. Причем их надо очень долго искать, по-видимому. Английский сквайр. Так, слушайте, я могу здесь нанять целых 10 штук. Хм. Так, мы вступим в отряд за 6 тысяч динаров. Причем, кстати, что... Очень хорошо и полезно. Вы можете нанять именно какое-то определенное количество солдат. То есть у вас просто на не хватает денег, или вы там запланировали потратить их на какое-то другое дело, вы можете нанять именно только то, сколько вы сможете себе позволить. Ну, я сейчас, конечно же, возьму всех вместе, 6 тысяч потрачу. И давайте еще, может, кого-нибудь возьмем. Если здесь будут полезные люди. К сожалению, здесь я полезных солдат не наблюдаю. Есть всякого рода бомжары, есть герои, но они мне не требуются. Мне нужны именно войны. Потому что героев нужно обучать, нужно одевать, нужно лелеять и холить. И только в этом случае они принесут вам пользу. Ну, кстати, я не посетил местный город. Таверна, хочу заметить, тоже какая-то новёхенькая. Она отличается от той, что мы наблюдали в оригинальном Монтбейд Варбанде. Прогуляемся по улицам, поглядим на местные просторы. Но местный город, в принципе, оказывается самым обычным варбандовским. Если не ошибаюсь, это были такие деревушки, города, замки у Вигирсов. Они точно так же копируются. Давайте-ка проходим в замок, в чертоги власти. Местного правителя. Ну, они, кстати, тоже скопированы из оригинала Multibed Warband. Такой очень большой, как сказать, разброс в архитектуре, конечно, меня поражает. Вроде как мы видели в одном замке прям очень большую, какую-то монументальную постройку из камня. А здесь у нас обычные деревянные замки. Ну и причем самая первый столицу, который мы посещали, это самый обычный замок средневековый оказался. Хан Рагнар здесь у нас есть. Давайте-ка спросим, есть ли у него для меня задание. К сожалению, да, как обычно, этот Рагнар нам дает самую обыкновенную доставку письма. Нет, конечно же, на это я не соглашаюсь. Милорд, до свидания. Я должен дальше отправиться в путь-дорогу. Ну, давайте-ка посетим, кстати, арену. Это, как всегда, душа и сердце любого города. Арена тут своеобразная, я смотрю. Она очень сильно отличается от оригинальных арен Варбанда. И давайте-ка попросим его подраться. Ну, кстати, тут у нас, как обычно, можно узнать о турнирах, можно, соответственно, раскачать свои навыки за деньги. Хотя это не приветствую в модификации. Ну и давайте подеремся. Собственно говоря, кто тут у нас? Какие-то рыцари у нас здесь гоняют. Музыка, опять-таки, играет из героев. Очень атмосферная музыка, я ее всегда обожал. Даже ее скачивал себе на телефон, чтобы просто ее послушать. Всем советую. Да, вообще советую вам в героев поиграть, да? Опа. Так, давайте-ка сейчас подеремся с ним уже. Я хочу убить этого рыцаря, долбаного. Там, похоже, что сзади тоже намеревается на меня напасть. Хоп, хоп. Да, кстати, вот эти два ребята, не... два этих парниши, они вообще между собой дерутся или нет, я не пойму. Так, я хочу лошадь забрать. Но, к сожалению, лошадь тут же исчезает, блин, чтоб ее? Ее просто взять, походу, невозможно. Что неприятно. Такая хорошая лошадка бы мне понадобилась. Так, мы уничтожили уже много противников. Но появляются новые, время от времени. Там где-то вообще обозначается, как будто есть враг, жены, но я пока никого не вижу. Где он? Наверное, это просто не вражина, а это, этот, как его, распорядитель турнира. Да, он стоит там наверху. Ну, да, точно. Убить его я не знаю, можно или нет, но, скорее всего, нет. Испытывать я это не буду, потому что хочу подраться с другими воинами. Давай, иди сюда, сукин сын. Убит нахер. Опа, опа, опа. На отец Сучара. На, сукин. С Сучин... Сучи Тяжеловато попасть этими копьями. Так, это что сейчас было, кстати? Нет, нет, нет. Отстанет от меня. Я умею драться. Вот так вот. Кстати, дай-ка я заберу его меч и щит. А то, блин, как-то страшновато играть с копьем. Не умею я играть с ним. Ну да, окей, я не умею играть даже с мечом. Хотя, если бы я даже не убил бы его, у меня бы сзади все равно зарубал другой воин. Так, ну что же, вы хорошо деретесь. Сейчас вы победили 6 человек заслуживаете награды. Вот вам 240 динаров. Хорошая награда, хочу сказать. 240 динаров. Раньше за такое малое количество убийств вам бы дали, наверное, максимум 10 динаров или 5. И совсем мало опыта. А здесь в модификации нам дают хорошее количество как и денег, так и опыта. То есть разработчик немного прибавил денег за просто борьбу на арене. И вы вполне можете заработать хорошие денежата, воюя с бичами различными. Ну, давайте, кстати, опять обратимся к кузнецу гильдии. К сожалению, он не хочет с нами разговаривать. А, кстати, вот давайте пожертвовать деньги попробую. Жертвуем, у нас улучшается отношение с этим городом. У нас еще повышается известность. Но мы теряем престиж. Хм, странно. Почему я теряю престиж, если я все равно заплатил бы, как бы сказать, за этот престиж? Ну, видимо, это не имеет никакого значения. Да, давайте, кстати, сейчас подеремся с, со скелетами, но, но перед этим я попробую собрать новобранцев. Ну, походу, их вы и вправду нигде нельзя собрать. Я могу только улучшать отношения или предпринять враждебные действия. Ну а также поговорить со старейшиной. А в остальном вы можете похоже, набирать наемников только в городах. Возможно, здесь были где-то лагеря наемников, я не уверен. По-моему, видел. А, нет, здесь есть тренировочное только поле. А най... Найм вы можете только походу производить в тавернах. Ну, это облом некоторые накладывают, потому что иначе вам надо быть либо лордом, либо каждый раз собирать огромное количество деньжат и покупать наемников. Это накладно, очень даже накладно. Но другого выбора у вас просто не остается. По-видимому. Так, заходим в ближайшую еще одну таверну. Видим здесь английских лучников. Но у меня, по-моему, денег очень мало. Так что я сейчас немного счетерю. Кстати, я пока, наверное, счетерил, они уже исчезли, эти наемники. Как вы видели, до этого, кстати, когда заходил в таверну, они исчезали. И вправду, все, уже нет наемников. Здесь опять-таки дрочливые забулдыги и целая куча. но ну, а с ними я разговаривать, конечно, не желаю. Иначе меня опять задолбят и убьют. Хотя давайте попробую пройти. Так, так, так. Ага, его нельзя убить, да? Ну-ка, поговорим с ним. Да блин, дерьмо ты собачье. Да дерьмо! Отстань от меня, мудак! Сука, дебил, долбанный. Отстань от меня. Ну все, отлично вообще. С Супер таверничек меня просто сделал так, что я в итоге сдох. Ах, да, небольшой идиотизм от разработчика. На кой хер мне нужен был этот таверничек, если я мог победить? Если бы этот мудак мне не мешал. Сукин сын. Ладно. Кстати, можно еще выполнить задание по убийству каких-то ублюдков местных. Хм. Да. Но это, наверное, знаете, чисто для... А, смотрите-ка. Можно набрать английский горожан у тавернчика. Вот откуда можно взять, кстати, войска. Что очень печально, вы можете заметить. Я всего лишь могу набрать 15 воинов. То есть в игре возможность в самом начале вы всего можете набрать 15 воинов. Причем, кстати, я еще улучшал харизму. Возможно, это повлияло на это. В итоге я мог бы набрать даже еще меньше без харизмы. Блин, вот это очень-очень больно. Разработчики так сделали, что у вас, по сути, не остается большого выбора по найму солдат. И а, выходит так, что... Нужно очень хорошо избирать воинов, которых вы берете. Ну давайте повышаем до Йоминов их. До английских лучников с длинным луком. Наконец-таки до ветеранов. А, ну и ветераны могут еще дальше прокачаться до элитного лучника с длинным луком. У которого 288 динар для улучшения. ⁇ -мо ⁇ Также у него недельная плата 154 динара. Офигеть. Ну это очень дороговатое улучшение. Надеюсь, оно должно того стоить, потому что я уже долго нажимаю на тоже прокачать их. И наконец-таки да. У нас появился такой воин с большим шестоперром, с огромным луком за плечами и с большим количеством стрел в, кол в колчании. Ну и можем еще прокачать английских сквайров до нормандского рыцаря английского. Это займет дофига времени, поэтому я этого делать не собираюсь. Одного лучше и, и сейчас этого же прокачаю до английского рыцаря. Он уже даже в этом облачении выглядит весьма внушительно. А если его до конца прокачаю, наверное, это вообще будет просто имбовый воин. Ну, ну, ну, ну, давай, давай, давай, давай, давай, чувак, давай. Офигеть, сколько твоя прокачка будет продолжаться, чувак. Давай, заканчивай. Я уже задолбался нажимать одну и ту же кнопку. У меня отсохли уже руки. И... Ну, что-то я бы не сказал, что он стал выглядеть намного круче. Ладно, что ж. Оставим все так, как оно и есть. В следующий раз мы повоюем с этими восставшими из могил. А пока я на этом с вами буду прощаться, друзья. В следующей серии мы с вами встретимся. Всем пока. Удачи.